Это вторая гонка Гран-при Радиатор Спрингс, проходящая в ущелье Щучий хвост. Знаешь, Мэттер, опасные тут у вас дороги, тебе не кажется? Я скажу, даже на Луне дорог лучше тутонских нету. Кирпичный фару! Все в порядке, Чика? В полном порядке! Телефон в этой дыре не ловит, а так отлично! О, всем привет! Привет, гоночные машины, молнии, маклин, и всем-всем-всем нашим подписчикам, ребятам, которые смотрят и играют вместе с нами. Вот, старт, и мы на этой богом забытой трассе будем гонять по всю силу. Сколько у нас есть лошадей под капотом, всех мы используем для того, чтобы победить. Да, лошадей у нас много, сказать тяжело, сколько их, но мы очень такая прокачанная машинка. Не только наклеек у нас много на кузове. В принципе, это фишка Молнии Маквина, большое количество наклеек и цифра. Какая цифра, ребята, у Молнии? На капоте, на боковых дверках и на крыше. Ну, в принципе, видно, что это цифра 95. Кто смотрел мой фильм, тот прекрасно знает эту цифру. Вот, а мы пока вот так вот сократим по плохой дороге. Ну, как сказать, по плохой, она, я думаю, чуть-чуть не хуже той, по которой мы ехали. Единственное, что она песчаная там. Ой, в камашек мы въехали. И в забор, куда мы только не въехали. Я думаю, мы так больше делать не будем. Вот таким способом мы теряем драгоценный. О, занос, кстати, нам приносит очки. Вот. Один занос, 20 очков. Интересно, если будет длинный занос сколько очков нам принесет, вот, давайте попробуем опять 20, ну э, сейчас будем ехать дальше, попробуем длинный занос сделать, и посмотрим сколько же очков нам, вот, не получается вообще как-то в занос зайти, но ну, ничего страшного, вот вот получилось 2 и сколько, о 40 очков, да длинный занос, если на двоечке 40, наверное если на троечке будет 60, так, получится, проверим, не получится, не проверим. Мы пока занимаем лидирующую позицию, и обгонит ли нас кто-либо, и не обгонит, я не... Ух ты, ну в шахту въехали в какую-то интересную. Что же здесь будет обрушиться, то не обрушится нам на голову? Я буду надеяться, что не обрушится, ведь мы пока впереди, аж на целых 10 секунд. Нас никто пока не может догнать, ведь мы все-таки молния махлим. И супер-супер-супер скорость у нас в крови и под капотом. А, я думал, ребята с нами согласятся. Кто не согласен, может об этом написать. Кто согласен, тоже может об этом написать. А мы продолжаем ехать по рельсам, по шпалам, по этому туннелю непонятному. Как мы стенку цепляем? Всю краску оборвали. Ну вот, мы нитро включили, и у нас скорость аж 250 километров была. Ух ты, пух ты. Опять, нет, не разогнали, 250. Да, скорость большая. Кто на такой скорости ездил, я не знаю, можете в комментариях свои ощущения оставить. Да, если кто-то ездил. Я вот, допустим, на такой скорости в жизни не ездил, мне было бы страшно. Честно признаюсь, было бы страшно на такой скорости ездить. Хотя Молния Маквин гоночная машина и я думаю в нем, именно в нем это будет не страшно. Но в жизни, к сожалению, именно молнии Маквина нету, может реплики какие-то есть, кто видел. Молодцы, классно вам завидую. Ну, мы пока не видели. Вот. Было бы, кстати, интересно. Где же, же тот финиш? Финиш я даже не могу представить, где же тот финиш.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 А чем все это закончилось, можете посмотреть на нашем канале. Подписывайтесь на новые выпуски, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.